Осуществляется установка гидромассажного комплекса. Внутри стоит фильтровальная установка, электрический обогрев. Вот она представная лестница. Вот так это все выглядит уже у клиента. И сам, сам комплекс. Система слива перелива. Ручка с одной стороны, с другой стороны. Со стороны сиденья 6 гидромассажных форсунок одновременно работающих. Напротив у нас стоит еще 10 гидромассажных форсунок, позволяющих делать массаж по всему телу. Водозабор. Он же подключение для подводного пылесоса. И еще стоит светодиодная лента, спрятанная внутри по всему периметру. Управление. Есть за кнопка управления тракционным. Подмес воздуха для левого гидромассажа, для правого гидромассажа. Заглушки отверстия для монтажа и транспортировки гидромассажного комплекса. Сейчас идет процесс набора питьевой воды. Купель.